А, так, вопрос теперь Правда от Ивана. На реплику? Короткую. Реплику на реплику? Т тоже а, хотите? Ну ладно. Не, почему реплику на реплику? А, ну да, все, не, не надо. Ладно. А, Вань, тоже вопрос к Сергею. Желательно по его позиции, не касаясь Марка Анатольевича, чтобы, опять же, я говорю, чтобы у нас не получалось, что две организации против Но у меня нет к Сергею вопросов. Так, ну, в принципе, э, хорошо, мы с позициями ознакомились, давайте теперь перейдем к следующему вопросу, к следующей А теме. вы не хотите, чтобы другие товарищи приняли участие в обсуждении? Я хочу, чтобы другие товарищи тоже приняли участие в обсуждении, но когда мы закончим основную часть беседы, все остальные э, получат возможность задать вопросы. Просто, чтобы нам с главным закончить, вдруг кому-то нужно бежать, у нас, допустим, уже до... На ваше усмотрение. Итак, следующая тема, следующий вопрос, что делать? Какая должна быть тактика коммунистов на данном этапе? В том же порядке продолжим. Давайте, Марк Анатольевич, тоже 10 минут, начнем с вас. Значит, самая главная задача сегодня коммунистов, это, будем говорить, разъяснение трудящимся, кто их враг и что с этим врагом надо делать. Значит, это возможно только в том случае, когда каждый в своем производственном коллективе э, начинает, завоевав доверие и уважение товарищей своим профессиональным качеством, своей работы и приобретя на этом уважение, может начинать вести эту разъяснительную работу. Причем убеждать товарищей, что первое место в их протестных требованиях должны носить вопросы политические политические требования которые понятны для всех э, людей других профессий значит выработающий любой самый малых коллектив выработающий те или иные политические требования должен быть поддержан э, другими э, в других городах через наши средства массовой информации путем организации пикетов солидарности, митингов солидарности, забастовок солидарности, демонстрации солидарности, я подчеркиваю, солидарности, мы должны выстраивать систему пролетарской солидарности. Значит, на базе этого выделять наиболее активных товарищей, которые возглавляют протестные движения в своих трудовых коллективах, создавать из них организацию, Всероссийского забастовочного комитета или стачного комитета с тем, чтобы привести людей к единой всеобщей политической стачке с чисто политическими требованиями, то есть первому шагу диктатуры пролетариата. Вот, вот такой путь я вижу сегодня. Вы закончили, Марк Анатольевич? Да. А, товарищи, пожалуйста, вопросы. Все по той же схеме. Минута на вопрос, один вопрос, три минуты на ответ спикера и две минуты на реплику. Пожалуйста, Иван, наверное, начнет. Кто первый? Ну, вообще должен был Алексей. Ну, он будет. А я, из, я, я извиняюсь, да, у нас по, второму, по, второму, по второй теме от дальневосточников высказывается Алексей, поэтому, Леш, пожалуйста. Да, всем приветствую. Собственно, вопрос в чем? Вы много рассказываете, что надо там солидарность, бла-бла-бла. У меня вопрос вполне конкретный. Вот вы там уже боретесь с контрреволюцией уже сколько? 20 лет, да? 20 лет. Замечательно. Вот. И, собственно, хотелось бы узнать, а вот за последние 7 лет у вас есть какие-то вот реальные практические, там проекты, какая-то конкретная победа над капитализмом? за последние вот, все семь лет? Единственная наша победа, то, что мы пробились, в, будем говорить, как организация в средствах массовой информации. что можем доносить свою позицию через различные средства массовой информации, не только наши. Значит, к сожалению, должен признать, что мне пришлось очень много работать над тем, чтобы наши товарищи вышли из виртуального пространства, начали работать с людьми. И на сегодняшний день мы имеем несколько организаций в различных регионах Российской Федерации, которые, собственно говоря, занимаются этим делом. Сейчас мы перешли к следующему этапу. Это дискуссионных клубов с представителями различных протестных групп на местах. Мы уже провели несколько таких бесед, вот уже на протяжении нескольких месяцев ведем такую работу. Значит, и по сути дела, будем говорить, количество людей, которых все больше больше интересует наша позиция, прибавляется. Значит, мы добились того, что наши люди напрямую беседуют с людьми на улицах, берут у них интервью, задают соответствующие вопросы, выслушая мнение людей. И, по сути дела, на базе этого выстраивают тактику борьбы. Теория – это прекрасно, но теория без практики мертва есть. Положение любой теории проявляется в конкретной практической работе. Поэтому мы пошли на Землю, работать на Земле. Значит, я не задаю вопрос, от чего добились вы поскольку вопрос задан был мне. Но вы подумайте, от чего добились вы. У меня все. Спасибо, Марк Анатольевич. Реплика, две минуты. Пожалуйста, Алексей. Да, собственно, я думаю, что к вопросу о том, чего мы добились, я уже расскажу в своей части выступления. Ну, в общем-то, все. Хорошо. От Союза марксистов вопрос, пожалуйста. Нет, я отказываюсь от вопроса, давайте перейдем к следующей части. Хорошо, кто у нас следующий выступает? Леш, давай ты, наверное. Да, давайте я. В общем-то, о чем хотелось бы рассказать, да, что Марк Анатольевич говорит о том, что в 90-е они начали заниматься тем, чем занимались большевики сто лет назад, то есть просто э, производят тупую кальку с тех действий, которые э, были сделаны ранее. Вот. Однако надо стоит отметить, что помимо того, что э, опыт большевиков, большевиков был успешен, он был еще, ну, так сказать, скорее хорошим исключением, да, нежели правилом, потому что э, во всем остальном мире, да, там особенно если мы берем капиталистический мир Европы, революция захлебнулась. Вот. И тут уже надо брать опыт положительный тех организаций, которые, собственно, которые добились там, в 20 веке каких-то успехов, да. То есть, вот сейчас мы говорим о том, что. Понятно, что в кружках сейчас вызревает такое направление, да, что помимо агитации с пропагандой и обучением нужно заниматься работать с профсоюзами. Вот. Но помимо этого никто не отрицает, да, что нужно напрямую работать с классом. Но очень тяжело выходить на заводы да, прям, ну и напрямую там взаимодействовать. Как мы видим из практики, то есть раздача газет на проходных, да, какие-то приставания к людям на улице, этого результата не имеет. То есть 30 лет просто объективно показывают, что это бесполезное усилие. Тогда стоит, возникает вопрос, что нужно сделать. То есть, ну, и как говорил Эндис, да, в антидюринге, что знания приходят из окружающей среды. То есть мы их только отражаем, да, из действительности. То есть первое, что нужно делать, это собрать данные, иметь понимание о том, что происходит а, вокруг нас. То есть, собственно, благодаря этому был создан проект «За Бастком», ну, многие, наверное, его знают, вот. и он активно начинается освещением трудовых конфликтов. То есть мы занялись тем, что начинаем собирать данные по а, всем трудовым конфликтам на территории СНГ. вот От этого уже у нас есть понимание, где а, необходимо, нужно наше а, приложение сил. Это первый момент вот, Забастком дал уже первое понимание о том, что насколько же левые, в принципе, эффективны. То есть, если мы говорим, к примеру, о 2019 году, да, то там то в 2019 году было 82 забастовки. Вот. Поскольку там левые приняли участие, ну, 5-10, да, от силы, это крайне низкий показатель КПД вообще по всем левым. То есть, при разговоре о том, что нужно идти к классу, левые, в принципе, с классом не работают. Другой момент, что есть обратно, что у рабочих есть объективные опасения. Они не хотят с левыми ничего общего иметь, потому что ну, не совсем понимают, о чем мы говорим. То есть отсюда возникает другой момент, собственно, как искать точки соприкосновения. Вот. И тут, на самом деле, было бы хорошо обратиться к опыту Германии в момент, когда социал-демократы боролись с национал-социалистами. Да? Тут момент какой? Тут, собственно, чем занялись национал-социалисты, на чем они выехали? То есть они начали создавать на основе имеющихся субкультур и обществ такие общества взаимопомощи, поддержки местных, да? и сплачивая небольшие коллективы, выстраивая вокруг них именно работу. То есть они на местах помогали простым людям. За счет этого они набирали авторитет и уже становились лидерами общественного мнения и получали влияние в этих небольших коллективах именно на местах. И в результате выяснилось, что если ты хочешь пойти за помощью, за обыкновенно человеческой, там любой, кому ты обращаешься, ты обращаешься к националистов. А, вот тут как раз есть тот момент, который упустили а, со вздемы, а, работу в Германии. Я думаю, что вот этот вот это нюанс нам тоже не стоит а, пускать на самотек. Вот, а, касаемо того, что мы а, делали вот в Приморье, да, у нас неплохо налажена работа а, с небольшими группами на местах. То есть, а, в частности, у нас, допустим, через небольшие коллективы, да, через мы, помог, мы смогли выйти, допустим, на молодежный совет при профсоюзах Приморского края. Вот. И постепенно, именно через неформальные мероприятия, мы смогли с ними очень хорошо заобщаться. Вот. Сейчас, на данный момент, мы с этими профсоюзами то есть оказываем им на полном серьезе юридическую поддержку. То есть если какие-то, хотя, казалось бы, да, у них есть свои профсоюзные юристы, но, ну, это я, я говорю про ФНПР, но ребята к нам активно обращаются, то есть и а, наше влияние внутри именно вот этой группы достаточно с нашей точки зрения велико. Вот. А, плюс к этому в прошлом году мы смогли а, организовать помощь, Людям, которые пострадали во время наводнения в Тулуне. Вот. Через это, то есть, также, мы достаточно хорошо заобщались с Иркутском, заобщались, есть там такой книжный приют, тоже паренек, и через это вышли на людей, и, в принципе, у нас очень хорошее именно отношение к нам со стороны людей. То есть мы достаточно можем влиять именно на те группы, которым помогали. Вот, дальше в ноябре в прошлом году мы смогли устроить, ну, помочь была забастовка врачей в Петрозаводске. Вот, через Петрозаводск мы ну, там связались с людьми, вот, с профсоюзом, который организовал забастовку, и организовали забастовочный фонд. Вот мы собрали там порядка 200 тысяч рублей, вот, поддержали забастовку. То есть через это, а, за счет того, что мы практическими действиями да, помогли, мы были включены а, в общие чаты а, Медицинского Всероссийского профсоюза действия. Вот, и мы вполне спокойно можем и разговаривать, общаться с юристами, и проводить агитацию среди а, всероссийской организации, это самое э, действие. То есть мы э, находимся в их чатах, следим за обстановкой и помогаем по возможности. То есть, да, и за счет этого агитируем. А плюс неплохо мы сработали в начале, когда началась эпидемия COVID-19. Э, было такое организовано движение мейкеры против э, мейкеры против COVID. Вот, собственно, смысл в том, что это низовая горизонтальная организация, в которой ребята, у которых есть 3D-принтера, они начали самостоятельно печатать средства индивидуальной защиты для медиков и распространять их на, по, по, по больницам, непосредственно там, где есть люди работают самый, с вирусом. Вот. Мы включились у себя в крае, неплохо так включились, помогли. То есть мы практически со всеми больницами проконтактировали. Вот собирали заявки, то есть мы включили процесс логистики. Вот плюс помогли, то есть вместе совместно с Союзом комму... Союзом Марксистов помогли ребятам ну, тоже включиться в этот процесс. И в результате чего получилось, что, допустим, в Приморье мы очень близко заобщались с организаторами. И полторы минуты. Да, да я уже заканчиваю. Вот и собственно. Сейчас ведем активную агитацию среди них. То есть ребята откликаются, а вот э, Питер и Приморье, это вот там, где мы контактировали, лично мы, а, то есть там, в принципе, а, люди очень сильно а, к клевым идеям это, откликнулись, да, вот. То есть я считаю, что у нас выстроено. Ну и плюс, вот то, что последнее, собственно, мы чем до вируса занимались, это вот организация кружков, кружков на месте, на Дальнем Востоке. Ну, собственно, общаться в курсе. Ну, в общем-то, наверное. Леш, все у тебя, да? А, да, ну вот еще Ваня пишет. Еще плюс, собственно, на прошлой неделе закончилась курильская забастовка, которой мы неплохо помогали ребятам и даже даже была идея с деньгами, ну, собственно, там все обошлось, но есть практически успехи там. Так, все, Алеш, спасибо. Теперь вопросы, опять же, минута на вопрос, один вопрос, три минуты на ответ, две минуты на реплику. Кто первый? У меня вопрос. Пожалуйста. Профсоюз сегодня может выдвигать политические требования. Алексей, а может отвечать? Вообще... Да, конечно, может. То есть мы имеем опыт. Вот сейчас как раз именно профсоюз учитель занимается тем, что выставляет политическое требование. Ну, то есть, то есть мы о чем говорим? Ну, чтобы мы говорили об одном и том же, да? Что такое политическое? Это закрепление в законах каких-то экономических эффектов, да? Вот они сейчас добиваются закрепления в закон на юридическом уровне, в федеральном законе, что на ставку учителя должно быть двойной оклад и распространить это на территории всей страны, хотя у них есть уже местами победы в этом направлении. Насколько я знаю, вот как раз союз марксистов, они плотно вместе с этим с конфедерацией труда над этим работают все? так я так понимаю у алексея все марка на две минуты так вот требования двойного оклада это не политическое требование это экономическое требование Профсоюз лишен возможности выдвигать политические требования, поскольку он проходит регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации. Из-за выдвижения политических требований профсоюз немедленно будет распущен. То, что вы называете, это имитация кипучей деятельности. Это то, чем занимались в начале прошлого века экономисты, которых заслуженно за это критиковал Владимир Ильич. Поэтому вот здесь, извините меня, у вас действительно, кроме бла-бла-бла, какой вы изволи выразиться, ничего не получается. Поскольку вы делаете упор на экономические требования, а без политических требований свержение буржуазии не произойдет. Пролетариат создается на базе политических требований, а не экономических. Экономические условия в разных местах совершенно разные. Вот есть предприятие, Ульяновский авиастар, там им понижают заработную плату. Они обратились за помощью к соседним организациям и ответили. Вы, ребята, зажались. У вас 50 тысяч, вам спознили зарплату до 40, а у нас и такой зарплаты нет. Вот и результат. Поэтому хочу сказать то, что вы называете. И не случайно вы забыли о партии коммунистов в Германии. Забыли о партии коммунистов в Германии. Потому что фашисты, национал-социалисты не занимались помощью никому. Это, извините меня, подтасовка. Вы не приведете ни одного факта, при котором бы человек обратился за помощью и получил бы ее. И э, большинство в парламенте как раз э, получили не э, фашисты, а социал-демократы и коммунисты. Но социал-демократы провалили. Как говорится, союз с коммунистами, и поэтому по возглавил Геринг. Вы, пожалуйста, историю не передергивайте, не получится. Марк Анатольевич, спасибо. Вопрос от Союза марксистов Алексей. Будет? Будет. С какими организациями, на каких принципах, марксистскими, не марксистскими вы видите продуктивным сотрудничество в нынешней борьбе? Я все. Собственно, мы сейчас начинаем, ну, партнерство видим с теми, кто непосредственно занимается практической деятельностью. Да? То есть, очень многие вот, там, по 20 лет, там, по 30 говорят о том, что нужно что-то делать, и, собственно, дальше разговоров никуда не идет. Поэтому, то есть, собственно, мы с РПР. Работать, ну, взаимодействовали взаимодействовали с РРП, ну, с ребятами тут крайне сложно наладить работу. Леш, пропадаешь. Алексей, не слышно. Алексей, напиши в чат, слышишь нас или нет? Так, я написал Алексею, ждем минуту. Если не подключится, будем считать, что на вопрос ответил. Вот. Ну, собственно, я повторю, да, раз не слышно было. Да. Мы стараемся со всеми организациями работать, которые реально готовы, ну, кроме бла-бла-бла, что-то делать. То есть, вот, собственно, мы стараемся как делать, брать какой-то проект, который мы потянем, да, и готовы в него включиться, и вокруг него строить работу. То есть вот я говорю, сборная Тулун и забастовка в Петрозаводске, они были бы невозможны без помощи других организаций. А включились в них, по -моему, почти все. По-моему, только Союз коммунистов высказался против. Вот. То есть там и Красное ТВ нам помогали, и вот Сомовцы, и даже и, и Политштурм, казалось бы, который тоже всех не любит, вот. Когда говорим о конкретных вещах, конкретной помощи там, людям на местах, то а, многие готовы работать. То есть вот мы стараемся работать именно ситуативно и выстраивать работу, исходя, вот, ну, то есть, как, как Ленин говорил, что перед каждым политическим действием нужно свои силы соизмерять, да? силы возможности и эффект. Вот, поэтому мы стараемся вот так работать. Спасибо. Сергей, реплика будет? Нет, реплики не будет. Я думаю, в основном расскажу в своей части. В своей. Но да, вообще у нас еще, такие же принципы. 10 минут, да. По... да, 10 минут, пожалуйста. Ну, что можно сказать? Союз марксистов, в общем-то, организация молодая, но те, кто в нее вошли, очень многие из тех, кто в нее вошли, из объединившихся кружков, из объединившихся групп, это люди, которые имели достаточно большой опыт борьбы и профсоюзной, как допустим Рудой, как допустим Кожнев и еще люди и борьбы уличной и то, то есть и борьбы политической в разных формах. И э, на этом фоне мы прекрасно понимали те проблемы, которые э, возникали. Марк Анатольевич, пожалуйста, приглушите микрофон, меня забивает. Вот. И поэтому э, то, что озвучил Марк Анатольевич, э, проблемы, что у нас класс э, достаточно негативно относится к... Рабочий класс достаточно негативно относится к, к политической деятельности, достаточно боязливо относится. что ты спутали, это говорил Алексей. А, ну ладно, там было другое, что выходили на проходные, это не работало. А, вот. И, собственно, возник вопрос, как можно переломить эту ситуацию. Причем вопрос возник еще до организации Союза марксистов. И было, поскольку часть из тех, кто туда вступал, были профсоюзники, которые получили образование именно в профсоюзных организациях, международных, в первую очередь профсоюз МПРА, которые были очень заинтересованы в своей области и копали в это, вышли на профсоюзный органайзинг. Это те средства, которые позволяют профсоюзным организаторам те механизмы. Во-первых, выйти на коллективы, завоевать доверие и активизировать низовой актив, активизировать весь коллектив по возможности. Если не вступить в профсоюз, то вступить в профсоюзную борьбу. Преодоление вот этих вот негативов, преодоление страха, преодоление отчужденности людей друг от друга и это помогает. Пока помогает ограничено, но в любом случае те забастовки где-то применялось. Проблема еще в чем, что работу с коллективом надо начинать до того, как он вышел на забастовку, потому что когда люди вышли стихийно на забастовку, уже э, получается момент консолидации коллектива носит какой-то такой вот э, пиковый характер. То есть вот они консолидировались, потом спало, да? А чтобы организовался устойчивый профсоюзный коллектив, нужна серьезная работа, желательно до. Потом мы с этим сложнее. Но это первая часть борьбы, которая есть. По крайней мере, мы вот поддерживаем очень активно профсоюз... забастовку медиков по всей стране, не забастовки, а акции медиков по всей стране, скорой помощи, которую вот недавно добились. Мы поддерживаем, вот я, допустим, веду работу с коллективом психоневрологического диспансера ангарского, который ведет борьбу против сокращения мест против сокращения ставок и вообще наступление против врачей. То есть непосредственно вот такая, такое как взаимодействие именно с, и с коллективами у нас, и созвоны бывали с активом, вот, и с участием в собраниях было. И э, это вот первая часть – это создание взаимодействия э, организации марксистской с классом. Вторая часть – это кружковая работа. Кружковая и вообще образовательная работа. То есть это не только повышение теоретической грамотности, это повышение в том числе и таких организаторских компетенций, э, которые позволяют выступать и организаторами политической активности, и организаторами профсоюзной активности, и собственно организаторами и как проводящими кружковую образовательную деятельность. И третья часть, на которой мы сконцентрировались, чисто политическая, это пропаганда, создание пабликов, поддержка пабликов, в общем-то, Каналов. Вот, допустим, «Вестник Бури» с «Стейшн Маркс». Они работают в тесной координации с союзом марксистов, иногда непосредственно выражая мнение. Иногда что-то делает себя, но поскольку их актив очень близок к нам и часть является членами нашей организации, конечно, здесь взаимодействие очень плотное. Ну, вот, собственно, и все. Что я могу сказать о современных методах борьбы? Мы верим в то, что постепенная, планомерная работа на трех фронтах, находящаяся вза... во взаимодействии, она продуктивна. То есть если долгое время, вот в чем проблема марксистского движения сейчас? Очень много раздробленных группок, которые придерживаются своей ультраправильной позиции и при этом не согласны ни с кем сотрудничать, а только на своих условиях, и при этом как организации маленькие ничего не могут сделать. Мы ведем широкое сотрудничество по всем трем направлениям. И поэтому видим, в общем-то, в сотрудничестве и с марксистскими группами, и с левыми какими-то инициативами, и вообще с гражданскими инициативами, которые ведут, к, ну, работают на коммунизм, мы видим в этом свою силу. Вот что я хотел сказать. Спасибо, Сергей. Пожалуйста, вопросы. Скажите мне, пожалуйста, можно ли свергнуть буржуазный класс, отобрать у него власть и собственность мирным, эволюционным, нереволюционным путем? Конечно же нет, но есть одна маленькая особенность. Для того, чтобы отобрать, нужно, чтобы рабочий класс приобрел субъектность, то есть стал из класса в себе классом для себя. У него должен появиться опыт борьбы, опыт успешной борьбы, групповое сознание. И, а это все-таки связано с объективными причинами, с одной стороны, допустим, антагонизмом класса капиталистов и класса пролетариатов, экономическим антагонизмом. И который нарастает в условиях кризиса, то есть у нас сейчас появляется, ну у нас у левых вообще, появляется шанс занять э, вот эту вот нишу, из которой нас активно вытесняли либералы в течение долгого времени. И с другой стороны... Э, если не будет вот этого взаимодействия, то все четыре условия, все три условия революционной ситуации и четвертый субъективный фактор, они не выполнятся. То есть нужно до того, как произойдет это, чтобы ситуация сложилась и чтобы и работать на то, чтобы эта ситуация сложилась. Я думаю, ответил. Пожалуйста, две минуты на реплику. Так вот, уважаемые, вопрос заключается в чем? Что без революционной борьбы, без выдвижения политических требований вы пойдете по кругу. В одном месте выполнили условия, вот как Путин подарок сделал с барского плеча медикам и поругал своих чиновников за то, что они не выполнили. И все. Эти люди уже отпали от политической борьбы. А значит, вопрос как раз заключается в том, что я вижу, что вы просто не представляете себе конечной цели борьбы. Наша цель борьбы – это создание коммунистического общества, коммунистической общественно-экономической формации. Революционную ситуацию в большей части готовит правящий класс. Своим, Своей жадностью, своей, как говорится, своими действиями по выдавливанию максимальной прибыли и так далее, и так далее. Наступает момент, когда трудящие уже не хотят жить по-старому. И вот тут необходим третий субъект, о котором говорил Владимир Ильич единая коммунистическая партия. А коммунистическую партию не построишь без политической работы, без политической борьбы. 30 борьба должна иметь, в первую очередь, политические требования, которые понятны и близки трудящимся всех профессий и всех специальностей. Только вокруг политических требований можно объединить э, трудящихся для борьбы против буржуазии. И для этого есть простой пример. разговаривая с человеком, поинтересуйся его проблемами. Он назовет тебе пять проблем, и твоя задача – разъяснить ему что это следствие одного, власти капитала, и что пока капитал мы не свернем, эти проблемы он не решит. Марлен Любая Матерьевич, придавка время. в зарплате будет сожжена мгновенно повышением цен. Время, время. Я заканчиваю. Вот о чем идет речь. И мне непонятно градация лева. А кто такие левые? либо коммунисты, либо некоммунисты. Коммунисты, Марком, тех, кто выступает... Я уже. закончу одну минуту прошу. Значит, коммунисты для тех, кто выступает за ликвидацию частной собственности на средства производства. Все остальные занимаются попытками улучшения капитализма. Все у меня. Хорошо. Вопрос от комната 404 Приморья Уссурийск. Леш, пожалуйста. Вот. Ну, собственно, идея в том, что ребята правильно работают, ну, правильно строят профсоюзы, единственный нюанс я бы хотел бы отметить о том же, о низком включении в рабочую, в рабочую борьбу. То есть, опять же, если мы берем статистику по количеству запастовок, да, Марк Анатольевич, выключите, пожалуйста, микрофон. О том, что мы говорим, если большое а, ну, количество забастовок, которые прошли, да, то есть идет а, ну, достаточно низкое вхождение а, в, этот, в это дело. Но меня волнует, вот какой нюанс. Смотрите, а, изначально, вот то, что, допустим, нас начало от, отталкивать от союза марксистов, да, есть такой нюанс. А, а если помните, как же, Федя, да, Федя Мухин, а, вот это вот мега выходки с размазыванием субстанции по лицу, да, а после чего вот я, допустим, меня тормознуло, я плохо понимаю, как я могу рабочим да, объяснить нахождение в одной организации вот с такими выходками. Собственно, как вы с этим справляетесь, вот, э, с такими прецедентами, то есть, с одной стороны, как это внутренне организовано, да, борьба вот, и, э, ну, с таким, да, и как вы объясняете подобное уже тем коллективам, с которыми работаете? Три минуты, ну, Сергей, пожалуйста. На самом, на самом деле здесь довольно-таки просто. Федору демократически объяснили, что на уровне организации, не на уровне блогерства. Блогерство на вот этапе Station Marks до, скажем, такой тесной координации с СМ. Союза марксистов, конечно, они. А, то есть они в тот момент ну, могли так несколько хайповать на аудиторию. Но на самом деле это очень понимающие люди, и демократически было собрание по этому поводу, и вопросов даже не возникло. Вот здесь даже не пришлось выносить решение, просто людям сказали этот момент, я сказали, все нормально. Но если э, возникают какие-то проблемы вот такого уровня по поведению отдельных э, членов Союза марксистов, конечно, просто собираемся, выносим, решаем, и все нормально. Никто пока еще вторично не нарушал. Вот. А и этот самое, как вы объясняете подобное поведение уже рабочим коллективом? Ну, Алеш, второй вопрос. А, может, там может да, быть да, отдельно задать. Да, это элементарно, на самом деле, как правило, такие вопросы не сильно задаются. То есть, когда коллектив рабочий э, входит, когда коллективу рабочему нужна помощь, они в основном задают вопросы, касающиеся. Помощи. Тем более, если идет речь ну, не о коллективе, а о какой-то группе активистов, которая говорит, вот мы сейчас хотим, чтобы у нас коллектив поднялся, давайте работать. Ну, давайте работать. Федор и Мария работают на организацию кружков на местах. Вот они ездят по стране, и э, к ним можно обратиться там где-то с координацией, где-то что-то. Э, а не организ... ну, организация или сотрудничеством, да, проводят вот, беседы, а с профсоюзным органайзингом занимаются, ну, другие люди. Поэтому я даже не... даже таких вопросов-то и не помню, чтобы задавались. Ну, как-то не главное, людям далеко не главное. Леш, вот. рептика будет? Нет, нет. Хорошо, товарищи, с основным блоком мы закончили.